Всем привет! Вы на сайте торговой платформы xhub.io. Быстрый обмен криптовалют по всему миру. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как купить биткоин с карты ВТБ. Выбираем ВТБ, биткоин, минимальная сумма 20 тысяч рублей. Вставляем наш кошелек, на который мы получим биткоины. E-mail адрес для уведомления. Нажимаем кнопку «Далее». И вот мы в сделке. Для использования данного направления обмена требуется верификация карты. Обычная данная процедура занимает не более 5 минут. И если у вас карта уже сохранена в личном кабинете, то вы можете это делать гораздо быстрее. Способ первый. Загрузить фото лицевой стороны карты на фоне подписи. Покупка криптовалюты на обменном сервисе Exo.io по ссылке за таким-то номером. Мы здесь видим как это все выглядит. Также есть второй способ. Загрузите фото лицевой стороны карты на фоне сделки в чат сделки можно закрыть данные карты кроме последних четырех цифр вот как это выглядит данную фотографию прикрепляем в сделки и нажимаем кнопку отправить после этого отправляем 20 тысяч рублей на номер который нам выдадут в чате по сделке на почту также нам пришло письмо с информацией по сделке это указан наш кошелек на который придет биткоин после того, как мы произведем оплату. Вот такой обмен можно совершить на сайте xhub.io с помощью карты ВТБ. Спасибо за просмотр, надеюсь видео было вам полезно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут новые видео.